Электронная доска задач. Раньше не было электронных досок, сейчас они очень популярны. Раньше были просто таблички, например, в Excel. Берешь в Excel табличку и расписываешь все задачи. Чем она была плоха, чем она была хороша. Я сам ну, вот до сегодняшнего дня планировал именно все дела в Excel. А потом выделял их зелененьким, желтеньким, то есть как бы стадии выполнения. О, вот, отлично! Зелененькие, желтенькие. Да. И потом, если этих задач много, то соответственно, когда ты листаешь, что задач, Это у тебя прямо гирлянда новогодняя. Ну прям знаешь, ты как будто бы мою презентацию уже смотрел, держи. Я как раз об этом сейчас хотел рассказать. Значит, в чем проблема этих красненьких, желтеньких, зелененьких флажочков? В том, что попрана картина ясная, попран закон визуализации. Мы в одну большую простыню скинули все. Сначала у нас Красных только 5, потом красных два листа, потом красных 10 листов, и после них розовые идут еще, после розовых там еще какие-нибудь такие э, фиолетово-лиловые. И у сотрудника, у члена нашей команды возникает такое ощущение, я этих красных ни одной не сделал, но наш бизнес до сих пор не развалился. Какую я теперь буду задачку делать? Ну, какую-нибудь, ну, либо никакую вообще, да, либо какую-нибудь самую понятную для меня задачку, самую простую, зелененькую. Ну, чтобы сделалось все. Потому что у меня ясной картины нет. Что такое электронная доска? Это четкая визуализация фокуса. Конкретно мы говорим, что, ребята, да, у нас тысяча задач в едином списке, тысяча, да, к сожалению, но мы за рывок сможем взять только 20. Но мы честно сфокусируем на этих 20 задачах. В этой доске очень честно можно показывать приоритеты. Карточка выше, она приоритетнее. Карточка ниже, она менее приоритетная, никаких красных флажочков. Выше берем в работу, ниже берем в работу следующий. Это такой конвейер, это есть наш конвейер визуализации выполнения задач.